Доброе утро, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Понедельник, 12 декабря. Приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, телеграм канал, ссылочка будет в описании. Ну что, приступаем к ежедневной аналитике. Сегодня у нас понедельник. Мы знаем, что в среду нас ждут достаточно важные новости. Нас ожидает... Значит, Повышение ставки от Федеральной резервной системы. Значит, Пока предварительно по всем прогнозам ставка будет подниматься на 50 базисных пунктов, что в принципе в рамках прогноза. Как будут реагировать рынки на эту новость будем смотреть в моменте. Давайте пробежимся по основным показателям. То, что мы анализируем каждый день, ведь это очень важно. Начнем с дирижера нашего рынка. В целом это индекс доллара. Если мы посмотрим с вами на четырехчасовом таймфрейме, то в принципе мы достигли определенного дна в моменте. И индекс доллара пытается развернуться. Сейчас он пытается пробить нисходящую трендовую линию. Основные уровни поддержки находятся на отметке 104,5 пункта. В сопротивление ближайшее это 106,7. Понятно, что в преддверии объявления ставки Федеральной резервной системы Участники рынка будут находиться на дистанции аккуратности, я бы так сказал. Потому что ну, рынок любит преподноситься сюрпризы. Да, есть прогнозные показатели, да, рынок ждет, но тем не менее. А вдруг Пауэлл выйдет и скажет, что ставка, например, не 0,50%, а 0,25% или 0,75%. Поэтому еще раз всех Настраиваю, будьте аккуратны, будьте осторожны и э, в каких бы вы позициях не стояли в принципе на этой неделе, долгосрочных, среднесрочных или краткосрочных надо защищать их стопами. А, смотрим, что в моменте ну, фьючерсы находится фактически в нулевой зоне, то есть мы видим замедление роста уже идет по индексу Dow Jones, то же самое мы видим и по S&P 500, то есть мы достигли определенного сопротивления, все дальше рынок, не может толкать цену выше без определенного драйвера, без определенного фактора. В этом смысле мы можем сейчас получить полноценную опять нисходящую тенденцию. У нас достаточно широкий расширяющийся клин. Диапазон может спускаться в область 3000. Если это будет происходить в моменте на фондовом рынке, то понятно, что не устоит и криптовалютный рынок, и пойдет следом за ним. Итак, что у нас происходит с доминацией? Доминация, в принципе, идет в рамках плана. Мы уже достигли уровня сопротивления. Надо смотреть на дальнейшее поведение цены. Биткоин вытягивает из альткоинов дополнительную ликвидность, забирая на себя ее. Поэтому вот происходит такая у нас модель в данный момент времени. Если представить, что данная модель будет пробиваться вверх, то ближайшей нашей целью станет высота этой фигуры. Собственно говоря, в область вот этих верхних ценовых значений. Поэтому надо внимательно смотреть за этим моментом. Если это, будет, если это произойдет и биткоин, доминация начнет сильно расти, то это будет вызывать еще дополнительный отток из а, альткоинов. Доминация USDT плюс процент. Нащупала поддержку в районе 7,9%. Ну, сейчас мы пока э, рисуем восходящую, восходящую структуру. Да, есть уровень сопротивления, но, собственно говоря, растет доминация ИЖДТ. Мы с вами видим, как активно теряются в весе альткоины. Что ж, приходим к самому биткоину. Я достаточно много и на выходных публиковал информацию в телеграм-канале и Описывал это все и словами, и графиками текущую ситуацию. Я считаю, что в настоящий момент времени мы можем увидеть ну, продолжение нисходящей тенденции в область начала вот этого зарожденного импульса. То есть область 16500. Ну, край 16200. Если биткоин будет э, пробивать область 16200, то следующая область поддержки у нас находится на уровне 15800 долларов. Достаточно опасная пограничная зона. Э, мы видим, как вчера на выходных сняли ликвидность в виде стопов э, шортистов, ну И рынок пошел в обратном направлении. Ночью мы получили нисходящий импульс, пробив э, уровень поддержки на уровне 17 восемьдесят86 долларов соответственно начала развиваться нисходящая тенденция что сейчас опять таки если мы представим в моменте замерим все наши нисходящие движения ну, вот В данный момент времени мы протестировали фактически 23 уровень. Ну, может произойти тест 38-й зоны. И дальше пойти цена в нисходящем направлении. Вот так вот где-то да, можно ожидать. Но основная зона магнита или теста может находиться в области 17 тысяч приблизительно 70 80 долларов то есть это та зона откуда начинался нисходящий импульс ну, соответственно если вы находитесь вне позиции я бы рекомендовал тут присматриваться больше к нисходящей тенденции потому что если бы мы не свалились в этот диапазон можно было бы подразумевать что цена начнет закрепляться здесь и мы пойдем выше но этого не произошло. Да, мы пришли сейчас в область определенной поддержки. Но, опять-таки, повторюсь, в рамках коррекции WXI мы можем получить дальнейшее поступательное нисходящее движение. Это все будет укладываться красиво в рамках коррекции к нашему первоначальному диагональнику. Повторюсь, что я его тоже разрисовал. Вот он в пятиволновой структуре у нас красиво все рисуется и нормальная коррекция к этому к этой к этой структуре является зона 50-60 процентов по FIBA. то есть это как раз уровень 16 400 долларов 16 200 ну, вопрос времени дойдем мы туда быстро либо сейчас через коррекцию и Тест опять очередной продавца. Поэтому не будем гадать, будем смотреть в моменте, что будет рисовать нам рынок. Ситуация по эфиру, она в принципе аналогична. Я думаю, что рассматривать ключевое движение по эфиру можно тоже, исходя из движения по биткоину. Мы также пробили восходящую структуру вниз. Да, тут чуть-чуть другой график, но в целом очень все похоже. Протестировали зону продавца и цена стала отваливаться вниз. В данный момент времени мы также получили ночью такой же нисходящий импульс из этой области. Ну, соответственно, шарты можно присматривать в этой зоне, так как стоп находится в крайне короткой и комфортной зоне для продаж. Покупки пока в данный момент времени я не рассматриваю. Можно посмотреть на покупки при снижении в область более дешевых цен. Допустим, 1200 по эфиру является ключевой поддержкой. Эта зона является более интересной для покупок. Опять таки, если натянуть фибо. На, все это, на весь этот локальный рост, то зона 61% по уровню Фибоначчи является очень привлекательной для покупок. Я думаю, что текущую локальную ситуацию я разобрал. В принципе, рынок выглядит больше на снижение, повторюсь. Я свои позиции частично закрыл, что-то перевел в безубыток. Соответственно, я ожидаю развитие дальнейшей ситуации по рынку, ну и в принципе, свое видение я рассказал. Дальнейшее общение предлагаю продолжить в телеграм-канале, поэтому желаю всем хорошего дня, всем профита, всем пока.